Сергей Зверев давно не общается со своим единственным сыном. И кажется, звездный наследник вовсе не страдает от этого, наслаждаясь реалиями самой обычной провинциальной жизни. Звездный стилист и артист Сергей Зверев не афиширует подробности своей личной жизни, особенно после того, как поругался с единственным сыном Сергеем. Зверев старший и зверев младший не общаются уже несколько лет части причиной тому стало нежелание молодого человека слушать наставления отца по поводу личной жизни, мужчина был против стремительного первого брака сына, как, впрочем, и нынешнего второго. Еще один повод для конфликта родственников – пресловутый квартирный вопрос. Зверев обвинял наследника в желании завладеть его престижным жильем, хотя сын и отрицал это. Сегодня по Звереву младшему не скажешь, что когда-то он снимался вместе с отцом в реалити-шоу и был золотым ребенком. 27-летний мужчина живет в съемной квартире на окраине Коломны и копит на первый взнос по ипотеке. Недавно Сергей и его вторая супруга Юлия отметили третью годовщину свадьбы. Супруги счастливы вместе и потихоньку идут к исполнению своих целей. «Сережа хорошо зарабатывает, содержит всю семью, снимает нам квартиру. Слава Богу, от отца его независим», — рассказала жена Зверева-младшего. Раньше Сергей трудился разнорабочим. Тогда он получал всего 30 тысяч рублей, и в принципе, считал, что этого ему вполне достаточно. Однако во время пандемии мужчина прошел собеседование в другом месте, и теперь получает больше прежнего. Он устроился системным администратором в компанию. Его сразу взяли, и это в период вируса. Как же не чудо! Со звездным отцом Зверев-младший не общаются по словам жены, инициатива такого решения исходит от самого стилиста. Его отец категорически не хочет этого. Да и нам спокойно. У Сережи же астма в легкой степени, а тогда из-за стресса ему было хуже. Сейчас все хорошо, мы под наблюдением врачей, ходим к пульмонологу, подытожила молодая женщина.